Э, а мне это, деньги-то заплатят или чё там? О. Спасибо, блин! А, типа это за ним менты, что ли, поехали? Хочу посмотреть. За ним? Оторвитесь от копов. Ооо! Uh -oh. А я-то а тут причем? Звуки как будто попкорн взрывается. Блин, еще калит... Капали... Капалиция. Все по воде, а Тревор, короче, по суше. Ты куда поплыл-то? Куда поехал? Стой, погоди меня, я за тобой Я за тобой Всем доброго времени суток Меня зовут Валерий и это GTA 5 Итак, продолжаем э, прохождение И у нас на очереди Франклин, Франклин У Франклина, кстати, 4 задания Давайте перейдем Посмотрим, как обычно Чем он занимается э, В прошлой серии мы чисто так отдохнули Поиграли в гольф вот, Майкл сделал Франклина в Гольфину. Вот. Нормально так, да? Ну хотя, а нет, хотя он сварил, он в мусорку вроде как в сторону мусорки кинул, но все равно, не знаю. Здесь все равно засрато все. Все очень засрато. Так, где моя машина? А, вон монотопедка стоит. Окей. Мой мотопед, кстати, у, мы посмотрели, что у Майкла хватает вроде как денег на какой-нибудь бизнес, вот, и как мы до него дойдем, короче, попробуем купить что-нибудь. Итак, а, что у нас по заданиям? Что у нас тут есть по заданиям? Франклин, кстати, есть у нас, вот, F, а, а, Франклин, Б B это, наверное, бюро, я думаю, да, да какой-нибудь. И папарацци, смотри, есть папарацци, а какая еще четвертая? Так, а четвертый я не вижу. Вы видите четвертую я не вижу. честно, четвертое задание. Вот. Непонятно, что это какое-то секретное, наверное, задание. Так, окей. А, давайте я хочу добить, короче, мне вот понравился этот Беверли его зовут, короче. Попарацы. Давайте попробуем, короче, сгонять туда. Попробуем добить. Вот. Добить, замутить. Сейчас, э, наверное, по-любому опять кого-то фоткать надо, кого-то что-то еще там надо делать. Следить за кем-то. Наде... Надеюсь, э, не опять за этой бобенцей, короче, которая сумасшедшая, которая там э, через черный ход запускает всяческих гостей. И гоняет пьяное, либо под чем-то от ментов. Так. У меня, короче, текстуры опять тут мозг компассирует. Поэтому не обращаем внимания на этот трэш. Вот. Так, ладно. Что-то сегодня вообще как-то у меня. Видишь, дичайшие. Дичайшие какие-то пропадание. Это все. Это все Windows 10. Это все Windows 10 почему-то. Так они дружит с ним. Я уже просто не знаю, что делать. Просто не знаю, что сделать. Меня чуть не, меня чуть не сбили. Там такая телочка прошла. Платьюшки. Коротеньком. Так. Куда бежим? Э? Куда бежим? Мадам До всех надо докопаться Даже до девушки В платьишке в горошек Так, ладно, мы почти приехали Почти приехали где-то здесь, вот. Все. Мне кажется, седьмой дубль идеален. Да? Прыжок, это все-таки как-то пошло. Привет, Беверли! Твою мать, ты мне съемку испортил! Нахер ты влез в кадр! Что ты несешь? Ты мне съемку засрал? Я реалити-шоу снимаю, ты все испортил кореш. Я достал тебе эти фото. Поппи Митчел, английская принцесса и остальные. А, да, чего это я? Совсем забыл, забегался. Время летит незаметно. Так что насчет денег? Мы тут шоу снимаем, работаем? Алло! Реши этот вопрос. Пусть твой агент с ним свяжется. Да пошел ты, ладно. Начинаем заново. Нам шоу снимать надо. Okay, okay, okay. Ладно, ладно, ладно. Gonna... Gonna... А чем мы остановились? Парни, у нас достаточно кадров, где я выпрыгиваю из угла. Думаю, с этим порядок. Мы вставим реакцию Поппи. Отлично. Самому не верится, что так напрягался из-за каких-то фоток знаменитостей. Если бы я знал, что я могу просто поручить своему агенту позвонить их агентам и все организовать, моя жизнь стала бы намного легче. Добро пожаловать в высшую лигу, дружище. Давай запишем парочку вводных раз и будем закругляться. Конечно, снимаем? Хорошо, окей. Паппи Митчелл, известная всей Америки Пай девочка, оказался извращенным шлюхой. Долгие годы она скрывалась за фасадом благородной девицы, а сама между тем пускала гостей черного хода. Или это уже слишком? Да, это какая-то дикость. Фасад, черный ход, трубу еще забыл, дымовую. Но ну, не надо, все же э, э, понимать буквально. Последний внутреннего источник, Капопи только что прибыла сюда в отель Генерик. Вопрос, зачем? Действительно ли она посещает благотворительные акции по сбору средств для голодающих или участвует в групповухе с участниками шоу «Излечи меня»? Если только один человек, который может ответить вам на этот вопрос. Именно поэтому я рискую жизнью и свободой, чтобы открыть вам правду. И снято. Пойдет. Давай закругляться. Я сниму, как ты идешь я к машине. Чао-чао, малыши. А... А... Стоп. А... Э, э, а мне это деньги-то заплатят или чё там Фу. охрененно Эй. спасибо блин спасибо что не задавил спасибо чтобы не наехал на меня Утырок долбанный! долбаный и чё это все я думал мне какое-то задание дадут я что-то еще буду выполнять а тут, оказывается, все. <смех> Ладно, окей. Так, поехали, короче... Ладно, поехали. Что это, бюро? Поехали в бюро. Блин, я думал, короче, мне это... Либо заплатят, либо задание дадут. Короче, кинул меня этот папарацци. Беверли, да, или как его там зовут? Нормально так. Реалити шоу он снимает. еще, еще и, еще и машины заботал меня. Точнее, оператор его. Не пойдет так дело. Надо, короче, их разыскать. Надо Надо, их, надо было пристрелить их и все. Или просто по морнин давать. То, блин. А то, блин, придумали. Франклина тут Кидать на деньги, блин Вот она Жизнь Жизнь в GTA Все друг друга пытаются Кинуть или еще что-нибудь Да, что-то сегодня Вообще как-то Текстуры бесится. Видал, что творится? Видал, что творится? Что творится, мать твою? <laughs> так, ладно. А, кстати, кино. К надо будет сходить как-нибудь. Не были ни разу. Так, погоди. Присоединяйтесь к борьбе. А, это... Это... это... А... Это получается... Не бюро. Эй, чё стоим-то? Но ну, я могу рассчитывать на то, что ты придешь. Куда? На торчащую заводцовку. Ты серьезно? Ага. Мы будем курить травку в общественном месте, чтобы свергнуть правительство. Это эффективный способ борьбы. Я готов стать мучеником, друг. А ты? Хрена себе, если быть мучеником это курить хорошую травку, то еще как готов? Хочешь немного подзаработать? Ну, ты знаешь. Прежде чем что? Ну, ты знаешь. Нельзя курить травку без травки. Нужна вам мозгодробительная хрень, которая сорвет людям крышу, и они начнут протестовать. Чувак, по мне так, это полная чушь. Мы добьемся своего. Вот. Попробуй-ка. А, это тот, короче, чувак, который с этими с инопланетянами, да, помнишь? Полный улет. Забирай на все сто. А, на мой вкус суховато. Ты что, не видишь пришельцев? я же говорю, да, да, да. Чувак, ты долбанулся? И трака твоя полное дерьмо. Ладно, просто достать товар. Мы на пороге революции. Сразу же. А, вот психа. А, смотри, поплыл. Я, наверное, тоже сейчас поплыву. Сан-Андреас нуждается тебе, я тебе в СМС-ке напишу, где лежит товар Быстрее, уходи, пока тебя не заметили, Я стрегайся, копов И монстров, они повсюду Так, окей, короче, да, этот чувак... Я... Ну, я вроде как курнул, и, наверное, пришельцы будут Или на Франклина это не работает Уходи, слишком много знаешь а, типа, это за ним менты, что ли, твои? Погоди. Хочу посмотреть. За ним? Или... А, нет, по-моему, не за ним. Оторвитесь от копов. О! А я-то а тут при чем? Это. Это он мне подсунул травку. Я-то тут при чем? В смысле? В смысле? Что за дичь? Ой, народ, спрячьте меня от копов, пожалуйста. Ой. Мистеры полицейские, не надо, пожалуйста. Я тут ни при чем. Ай! Ай, а, а ч стрелять-то сразу? А ч стрелять? Почему две звезды-то сразу? Дядя полицейские, не надо. Уйдите с дороги. С дороги. Нормально там этим папарацци разговаривают. Эй, так погоди, я здесь. Я здесь, надеюсь, не увидят. Сейчас смотри, мимо проедет и заметит меня. Нет? Нет, пролетел вроде. Хорошо. прыгнуться на мотоцикле можно, спрятаться, как в машине. Все, уходите. Спасибо. Твою мать Все, новый контакт беверли А, Барри беверли Так, ладно. Ну, это все, это все, блин, это дичь, а не задание, Я не знаю. Поехали, короче, к Франклин, Франкен, ну, что делать? Какая-то дичь. А не задание. Уйди. Уйди с дороги. А, блин, менты увидели, прикинь. Менту видели, как я человеку по ноге проехал. Он сам! Я не виноват. Он сам Все, я, короче, сейчас удеру от них. Удирую от них и все будет хорошо. Все будет отлично. Почему две звезды-то опять? Стопэ, стопэ. Не врезаемся, аккуратненько. К дому подъезжаем. Без всяких там ай на ны на -ны. Так, надо, короче, куда-то спрятаться. Все. Блин, они так и будут теперь за мной, или что? Или это... Ой. Забор-то как здесь появился? Уйди ты А не <смех> забор не выехать Давай, давай, давай Оп Отлично, калулитка открыта Так, окей Я приехал А что здесь за фургон? Это у, Это у меня дома? Эй, не шагу во двор! Почему? Это наполовину мой дом. Нет, я вызову полицию. За что? Неверность, парень. Неверность? О чем ты говоришь? Не притворяйся, что не знаешь, что он творил. Ты не был на сборе и не пришел ни на одну встречу. Шляешься с такими, плюешь на крыше и смотришь на всех с высока. Твоя мама перевернулась бы в грамму, парень. Значит, ты выговариваешь не за то, что я плохой гангстер? Банда, это хорошо. Это все, что у нас есть, ниггер. Это наша культура. Ты псих, если ты в чем-то участвуешь. Где-то ниша, чего. У нее хватает мозгов, чтобы не связаться с таким новым ну, типом, как ты. Ну ты сам понимаешь, о чем я. Я говорю налево, ты говоришь направо. Я говорю, будешь врачом, ты говоришь, будешь пациентом. Я говорю, Кто это? Привет, милочка. Ух ты, Франклин. Ты не говорил, что у тебя есть сестра. Я Денис, Фрэнк. живу вместе с Суранклине. Uh, это моя тетя, старая высохшая сестра моей матери. Заткнись, мать твою! Here. Вот, дорогая, почему бы тебе не пойти и купить себе что-нибудь красивое? О, okay. oh, спасибо. Это... <laughs> это It, 7 долларов. Я сказал, красивое, а не дорогое. Хочешь быть жадной мерзкой коровой, а? Нет? А теперь убирайся отсюда, нахер. Все вы, мужики, одинаковые. Man, Какого хрена ты сделаешь? Решил потусоваться с корешами. Что? Я новичок в городе. Завожу друзей, ясно? Ну давай веселиться. Послушай, я собирался отдохнуть, но этот клон и моя тетя обломали мне все планы. Братан, заглянул загнулся сюда, чтобы рассказать тебе об одном дельце. Я же сказал, что я устал. Что за дельце? Я люблю дела. Я не с тобой, говорю кореш. Эй, так, давай что-нибудь сделаем с этим делом, окей? С каким делом? Я говорю про небольшое дельце Стретч. Зашибись. Прекрасно. Мы, банда, идем. Пошли. <с establish> Слушай, это кто этот идет, «От а? Откуда, «Откуда взялся вон? этот нигер? Ты вот сразу все разрулил, такой разрулил. Давай, давай, что там? чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть Так, поехали на чуть чуть чуть чуть Гроувстрит, не тот Гроув Стрит, который с Андреасом и Гроув нет? Или это именно тот Гроувстрит? Мы же все-таки Сан Андреасе находимся. Блин, это будет прикольно, если это тот самый Гроув Стрит. Да, реально, смотри, тут тот самый Гоу-Стрит, ты смотри. Круговая вот эта фиговина, короче, где... Кто там, Сиджи, или как его там звали? жил -то. да? Точно? Это кореш живет здесь. Слышь, ты только не кипишил, а Марс все сделает как надо. Доперитесь до дома. Окей. Я так примерно помню, короче, да, Сандрес, я сто лет назад играл, короче, в нее. Эй, Эй на будь настроем, этот балбес... Че там умный? Курьерская служба. Я приехал за посылкой. Бабки с собой четность в порядке Ты нравится, нравится? Это, да? пробу вот это я понимаю горло уже не имеет все потемнее? Поехали А мне можно? Не, чувак, мы уезжаем Дай-ка мне пробу с другой стороны пакета Ты слышал, что ты сказал? Эй, дай-ка сюда, дай, верни назад Что за хрень? А, да ладно? Мы заказывали кило или сраную унцию? Чувак, это же гребаная штукатурка Эй, у нас проблемы с клиентами Стреляю воробья На нами Кини, Кини проведешь Черт. Черт. Вот это, вот это да. Я могу за Тревора, короче, играть могу за Франклина. Ладно, погнали. Очередные разборки, разборки. Это разборка, Питерская. Давай, давай, давай. А мне надо тупо убить, короче Пора убираться отсюда или, или свалить отсюда Это уже серьезно Так, погоди Нехило, нехило Уходим Куда уходим-то? Ух ты Там бригада ух приехала целая Опа-опа-опа-опа на Тревора, на Тревора, напали походу Держи Тревора не трогать, мать его Попробуйте применить способность Тревора Говнюк, спрятался там Итак, это свой? Это свой Чуть не застрелил Блин, чему все прячетесь-то? Ну-ка вылезти Готово Так Блин, э, с ружья-то далеко не постреляешь вот, Короче, кирак Вот так И погнали Просто крошить Ну-ка Вот так, вот так Просто не ждали, да, что у меня есть такая вот сверхспособность, да? Говнюки на, на, на, на, на. Просто такое ощущение, как будто э, удары. Ну. Короче, эти... Урон, короче, от этого. От автомата увеличивается. Простите, джентльмены. Так, погоди, мне надо... Мне надо всех перестрелять или что? У меня стрельба, короче, утром уже возросла Шевелись, чувак Говорят Звуки, как будто попкорн взрывается Ай, это свой Пора убираться Так я убираюсь Денежки, денежки собирать надо Еще успевать не просто же так все. Так кто? Откуда? Окей. Коман, коман. Блин, еще к копали, кополиция. Нас заперли, мать их. за Ламаром. А. Надо, надо пешком, короче, я думал, можно в машину сесть. Все, погнали, погнали. Опять, опять через это, короче, вот это вот штукенцы постоянно от ментов, короче, удирать. Оп, видал как, видал как надо? Умеешь ты? Умеешь ты так? Эй, эй, эй, чуваки. Нам нужны ваши, чё? Квадракциклы. Это, мото... мотоциклы водные погнали пошли чувак черт ну и вонища здесь это не река это сочная канала мать ее значит мы тут там где нужно оу оу кто там стреляет все по воде а тревор короче по суше как и должно быть ой полиция полиция на вертушках не тупо короче надо сейчас э, скрыться да от ментов ну, хоть, блин говорите куда ехать то плыть точнее блин, не... не прицелиться нормально Опа! Давай, давай, погнали! Ускорились, ускорились! Почему моя мотопедка модная быстрее, чем ваши? Давай разделим, Нигер, заляжем на дно. При таком раскладе на нам от копов не уйти. Да, чувак, нам нужен на берег. Погоди. А, нам нужно на берег. <laughs> ну, точно, ты там же... Ты куда поплыл-то? Ты куда поехал? Стой, погоди меня, я за тобой. Я за тобой. Я выведу нас отсюда. А -а -а, Тревор, ты не ошибся? Выведишь нас отсюда. Я думаю, это как-то будет сложновато, мать твою. Нет, Тревор, не умирай! Пожалуйста! Да беги, ты что, застрел-то в там? Бах, бах, бах, бах, бах может еще и вертушку смогу подбить? Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бара, бах, бара, бах, бара, бах. Окей. Нам нужна тачка, брат. Идем, идем, идем за тачкой. Быстрей! Hey, up, Давай, садись, садись, садись. Can't can't roll it. Roll it. Нормально, удирать, короче, от you полицейских на полицейской тачке. У меня колеса не прострелены. Не прострелены, значит, уедем. Окей. Так, это надо вырубить. То права ментовской сигнализации запатентованы. А, все. Почти. Умрите. Отстреливайся, отстреливайся, чувак. Ну, что ты там сидишь-то? Сидит там, блин. Как будто я такси ему подвожу тут. О, так, А, вс, мы почти утрали. Надо куда-то засечь, за, за, за... засесть. Так, ладно. Они по другой там дороге едут, по-моему, да? Окей. Okay. This guy about. Nigga, he crazy. Вертушка где-то, что ли? Погоди, погоди, погоди, погоди, вертушка где-то. Надо уехать, надо уехать. О, Ге, Да. Take Похоже, мы одни. Ugh. Подкинь меня до района. Доберитесь до дома Ламара. Ну, я думаю ничего, что я поеду на полицейской машине. Вот-то Это по нам стреляют? Или там кто-то между собой? Мы думал между собой. Все, поехали! Ну, там за свинья за Блин, как же далеко мы Угнали Нормально gang They just want to hit Нормально, этот столб давно надо было снести. Он шатался. Так. Полиция Сан-Андрес. Всем разойтись. Всем дать дорогу. Я выйду здесь, приедем. До встречи, псих. Бывай. все а, ну, отлично сафари на районе <laughs> нехилое сафари такое было так ладно на тачку спрятать Ой, девушка а девушка на тачку спрятать короче типа типа знаешь убрать улики да сейчас мы это сделаем как раз Лоб. Да что ты говоришь? Все? Надо проверить. Вот the fuck! Кто стреляет? Ой! Мать твою! Мать твою! Перестрелка на районе опять! Морские гонки доступны. И крысы побежали. Все, все, все, все, все, я ухожу, я ухожу. Вылез из машины. Быстро! Спасибо. Ай! Вылез из машины, батончик. Все, все, все, все, все, хорош, хорош, хорош. У меня машина как инопланетный корабль. Перевалим. Все Я, короче, это Жду Жду автобус. <с> так Ну, в принципе, все, да, я удрал Окей, друзья, вот Вот такая вот у нас серия получилась а, Поначалу такие непонятные какие-то, типа, не знаю, задания Или что-то, квесты, не квесты Вот а, а потом такая нормальная, смачечная перестрелочка была Вот, продолжим Тревором Продолжим играть, как бы Это была все-таки, как бы, серия за Франклина, но Немножко тревором, да, поигрались равно. Но следующую серию мы продолжим за тревора. А кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий. Всем пока.